Рассмотрим такой эксперимент. Есть два кусочка металла, медный и цинковый, которые мы соединяем с проводящими проводами. После чего опускаем эти кусочки в электролит. В нашем случае это уксус. Можно увидеть, как рядом с цинком образуются пузырьки, а рядом с медью нет. Эти два металла не одинаковы в этом смысле. Но если соединить провода, идущие от кусочков, кое-что изменится. Небольшие пузырьки начнут появляться около медного конца. Кажется, что нечто передается от цинка через провод, и это позволяет реакции проходить на стороне меди. Оказывается, что это поток электрического заряда. Электроны начинают утекать от цинка в сторону меди по проводящей дорожке в проводе. Этот поток можно представить как результат неравномерности заряда или электрического напряжения между двумя металлами, который выражается как мгновенный разряд, наблюдавшийся в экспериментах со статическим электричеством. Ближе к концу 18 века Алессандро Вольта занялся изучением этого эффекта. И что более важно, он обнаружил, что последовательное подключение таких ячеек увеличивает этот поток заряда. К 1800 году он еще более упростил схему, убрав сосуд, который содержал намного больше электролита, чем по-настоящему было нужно. Он писал, «Для нескольких десятков небольших круглых медных дисков, частей монеты, например, и такого же числа цинковых пластин, я подготовил круглые кусочки пористого материала, способного удерживать воду. Затем я соединил медные пластинки с цинковыми, постоянно в одном и том же порядке, вставляя между ними смоченный диск. Я продолжал дотягивать, с тех пор, пока не получилась стопка настолько высокая, как было возможно сделать безопаски, что она упадет. Это широко известно как вольтов столб, первая в истории батарея, дававшая постоянный поток электрического заряда или электрического тока. Увеличение количества ячеек приводит к увеличению электрического напряжения на обоих концах. Электрическое напряжение – это ранний термин для обозначения того, что сейчас еще называют вольтажом в честь вольты. Если соединить два провода от вольтовых столбов, можно наблюдать последовательность ударов. Поначалу, польза электрического тока как метода связи была не вполне очевидна в отрыве от маленьких искорок и пузырьков. Одной из идей было использование наличия пузырьков для обозначения букв. Этот подход был использован в пузырьковом телеграфе, состоящем из 26 электрических цепей по одной на каждую букву. Все было основано на том, что батарея, дающая ток, может быть установлена вдали от сосудов с подсоединенными проводами, создающими пузырьки. находчиво, хотя получилась довольно неуклюжая система, которая так и не была внедрена. Но очень скоро все изменилось после знаменитой демонстрации в 1819 году. Обнаружилось, что если просто распространять Положить провод рядом с компасом и подключить его к батарее, то сразу после подключения иголка отклоняется без всякого физического контакта. Единственным объяснением было то, что провод с текущим по нему током создавал временное магнитное поле. За этим последовала череда исследований для определения направления этого поля. Сначала предполагалось, что оно направлено вдоль провода, по которому течет ток, или, возможно, излучается вовне от провода, так же, как излучалось бы тепло. В конечном счете было установлено, что оно перемещается около провода перпендикулярно и по кругу. То есть петля из провода создаст магнитное поле, которое направлено через центр петли наружу. Это привело к созданию гальванометра, который был создан для обнаружения и измерения силы электрического тока. Он был попросту кольцевой рамкой, обмотанной проводом с подвешенным по центру компасом. Когда по проводу пропущен электрический ток, магнитное поле проходит через центр кольца наружу. Поэтому иголка компаса всегда указывает перпендикулярно направлению силы, которая уравновешивает одну из сторон иголки. И чем сильнее ток, тем больше отклоняется иголка. В 1824 году Уильям Стерджен показал способ еще больше увеличить силу этого поля. Магнитную силу можно увеличить простой обмоткой куска железа, такого как гвоздь, так как железо кажется более хорошим средством для обеспечения образования магнитных полей. Это называется магнитной проницаемостью. Обмотав провод много раз, можно увеличить силу поля в тысячу раз. Такое устройство известно под названием электромагнит. Итак, внезапно стало возможным создавать магнитные поля, что позволяет перемещать иголки точно и по желанию, используя электрический ток, направленный издалека через цепь проводов и мощной батареи. В то время наше понимание информации было на этапе становления. Люди думали об информации в сообщении как о количестве букв в этом сообщении. Так что цель была наглядной. Кто сможет предложить самый быстрый способ передачи букв? Кто бы не обладал самой быстрой системой, будет, следовательно, сокращать стоимость каждого сообщения для отправителя, использующего систему. Золотая жила дожидалась того, кто обнаружит ее первым.